Сорт томата Rosa Back. Это канадский сорт розовоплодных томатов. Вот такие вот они округлой формы, розового цвета. Сорт был выведен в Пвебеке в 1975 году. Куст компактный, не раскидистый, И томаты завязываются в кистях через каждое междуузлие. На кисти примерно до 6 томатов. 4, 5, 6 томатов. Сорт очень урожайный. Примерный вес одного томата 86 грамм. Отдельные плоды в первых кистях бывают до 150 грамм. Формировать куст лучше в два стебля. Так получится более крупные томаты на кустах. Сорт очень урожайный. По вкусу тоже очень вкусный, сладкий, с небольшой кислинкой. Подходит для цельноплодного консервирования, для приготовления соусов и для соков. В разрезе томат. Сейчас посмотрим. Вот такой многокамерный, очень сочный, вкусный томат. Кусты этого сорта компактные высотой до 60 сантиметров.